приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием Скарпит Нексус. Ну, естественно, как же без этого -то? Ну, естественно, часовой период все такой же час, без этого никуда. Продолжаем. Ну, потому что тут по большей степени все-таки диалогов много, а без этого никуда. Как вы помните, мы сейчас следуем уже дальше. Блин, как же меня... Что? Что? Не понял. Я то хотел сказать, как же меня кальшу это дело надо обходить, а тут прям... Здравствуйте, проходите, конечно. Ой, мы пришли. Так, в прошлый раз мы после. Эй, это же генерал-майор Каран Треворос. Дурак, не так же громко. Рядовой Юито Сумираги. А? Что? Я слышал, вороны к тебе привязались. А, да. Так точно. Один из комары зимой, слабый нондоядры. Попробуй ими воспользоваться. А, они как комары зимой. Все. Чтобы подняться в ранге, немного славы не помешает. Да и под руководством Сета ты научишься в паре полезных приемов. В общем, продолжай в том же духе. У меня на тебя большие надежды. Тебе везет. Похоже, генералу майора Кэрону. Твои таланты приглянулись еще со временем. Обучение. Что? Правда? А -а -а. Да. Септерион первого класса считает, что в тебе есть потенциал. Не разочаруй его. То, как генерал-майор Кэрен интересуется мной, не думаю, что из-за моего брата. Не похож он на Пашхалим. Вот зараза, я никак не могу перестать улыбаться. Ладно, заглянешь ко я проверил, как там Кагера. Ээ, почему? Похоже, он остался в Кикути. это Хикутин. меня беспокоит. А, да, Наги, ты зашел в запретную зону. Жду Хикутин. от тебя что-то проис... о происшествии как можно скорее. <связь> Ладно. О, тебя заметил Септрион, Похоже, он действительно что-то в тебе разглядел. Тебе удалось привлечь его внимание. Невероятно. Да, но я лишь доброволец. Наконец-то, я так устал вас ждать, что вышел прогуляться. Блять Не затягивай с передачи рапорта о задании Хочу побыстрее с этим разобраться Чтобы еще успеть поиграть в игры А, это передача рапорта, да? Арасис Плинг из ввода команды Прислал запрос на подкрепление место назначения район городского развития Это сигнал бедствия Надо выдвигаться Я тоже пойду Тебе ведь было сказано составить рапорт о происшествии Най. Но юи это же идет Ханами, пожалуйста, возьми на себе Аватару. И не могла бы ты помочь Шнаге написать его рапорт? А я отправлюсь в Мидзухагаву. Что? Юита, будь осторожнее. Если Россия просит о помощи, там дела совсем плохи. Прикрой меня, я на тебя рассчитываю. Я чуть со стула не упал. Если что. А на карту мира добавлено Мидзухагава. Вот это вот нормально читать Будь осторожнее, Юрито Это мы чуть попозже Так, а, район Мидзухагава Как-то она проще, чем Кикутиба Мидзухагава, как-то все намного проще Поехали А, стройка а, Да. Потом сообщение будем читать, когда уже будем там Выполнил в целом, об этом через список главного меню Чтобы получить наград по мере продвижения сюжета Вы будете получать больше наград, хорошо Сейчас будет месиво Блин, ну это хорошо Сразу с разворота событий Район Медзухагава. Проект Призрачная столица <coughs> Так, F5, по-моему, да? Да, мне никто ничего не писал История Пришло время Это ладно САС, это еще не подключено Карта мозга я еще не прокачивал Так, это, это... О, увеличивает урон Конечно да атака оружием Так, усилен навыки изучен Хорошо, сколько у меня еще? 6 Так, атака увеличивает урон от телекинеза это оружие. увеличение со сбитых ног Я Давайте сначала, конечно же Прокачиваем опять урон 4 Так, а это что? А, так как атака сильнее с со шкалу сокрушения Увеличивает урон сбитым с ног врагам повышает скорость воскрешения союзников то есть союзников можно будет воскрешать все-таки. Хорошо. А, это у нас увеличивает полоску, что в принципе будет нужно. Это увеличивает скорость. Число возможности по снижение на одну единицу прокачаем, естественно. Пока что так. Вкратце посмотрим. Скачает восстановление после использования предметов. А так как у на врагов сосищение шкалой и сокрушение увеличивает бонус получаемого опыта, однако это не действительно против сильных врагов. С уже освещенным уровнем здоровья. И тогда стоп. У меня остается два очка. Два очка. Что у нас тут? Удерживайте заряд, а после отпустите чтобы выполнить мощную атаку. Ага. А, нажмите один сразу же после идеального уклонения для атаки. Вот что мне нужно. Вот. Но здесь два, дв... два нужно, поэтому сначала вот это мы все-таки прокачиваем. Да, отлично. И вот это мне нужно. Так, отскок наш shift, чтобы после забивания с ног. Все, мы чуть тут прокачались. Можно идти. Я отправил тебе тебя координаты места, откуда исходит борьба при помощи действия. Так, подожди, не-не-не-не-не-не-не-не-не. не, не, не, не, не, не, не, не. А, Так, атаки, бла-бла-бла, Джи, бла-бла, ага-ага. Конечно, ничего интересного. Так, на G, да? А, это на правую кнопку мыши. Ну, на G это в случае чего? Потом вот так вот просто делаем. А, G это во время... Ага, ну-ка. А, это чтобы противника можно было уже использовать. Отлично. Я справился, если стерлится аккуратно, будет проще. Я выполнил задание. Хорошо, отлично. То есть я вот так вот сначала делаю, Да. А потом, когда он оглушен, я могу его уже на G поднимать. Хорошо, я понял. Но пока этим заниматься не буду, надо накапливать. Или я обязан это делать. Я понял, я обязан это делать. Сейчас. Но пока каких-то дополнительных клавиш мне не дают, мне когда геймпадик другой придет, у меня просто с моим проблемы, я попробую поиграть в нее с геймпадом. Там тоже будет видно, как мне нравится мне играть так или нет. Потому что там с геймпада, как я понимаю, больше действий. Ватару, как там вообще? Читайте, пожалуйста, это будет так хорошо. Поезд вымирания активизировался временем строительства. С неба свалилось много иных. Там стало очень опасно. Будет, конечно. Если я, конечно, не читаю, то читайте сами, пожалуйста. Представьте, что это субтитра. Возобновлять строительства даже не планируют. Это забытый город-призрак все-таки. Так, давай я так сразу начну. То есть, то есть их, в принципе, не у всех появляется уровень сокрушения. То есть, в зависимости от а, сложности противника. Как я понимаю. Так, я могу еще рывок совершить. Вот. Ой. Ой. По-моему, я не, не на ту кнопку нажал немножко. Ну, ничего страшного. Так, главное, что я могу вот так вот делать. То есть это как бы современная комба. Отлично. Такой нечасто встретишь. Так, я что пропустил? Да, я чуть что-то не пропустил. Вот это вот значит внимательность. Эко-данные На самом деле в этих данных еще и не разбирался Не смотрел, не интересовался я Просто не очень хочу сильно отнимать время Лучше конечно, чуть попозже Уделю время всему и сразу Просто не очень далеко В следующей, например, серии Так, проверим маршрут Юита Ты сбился с пути Хорошо, значит, далеко мне заходить все равно не дают Это я понимаю Я подумал, что это люди все мертвые Это цветы Красота вообще Жалко, у меня еще прыжок один только. О, о ребята, время пришло. Ай, блядь, блять, блять, блядь. Бляд. Пожалуйста, пожалуйста, успею, успею, успею. Так, и что я сделал? О, что красота. Вот это сейчас было эпичник. А еще кто-нибудь хочет? О, привет, братишка, иди сюда. Иди, ,ди ,ди ,ди. иди, иди, иди. Иди, иди, иди, иди сюда. И оп. Так, стоп, подожди. Самые слабые места некоторые защищены твердыми оболочками В таком случае придется разрушить оболочь, чтобы добраться до слабого места. И победить такого и нового. А слабые места иных, чтобы опустошить шкалу разрушения. Все, спасибо, хорошо. Я не зря подпрыгнул. Тихо, тихо, тихо, тихо. С другой стороны надо его бить. Отлично. И вот так вот потом еще. А, вот так вообще красота. Я не зря подпрыгиваю, я знаю, что я делаю Я теперь понимаю, что с ним проще всего бороться, когда я наверху Ну, по факту Да, только если он меня еще не успевает уд ударить. Так Интересно, я успею, скажем так, снять сначала оболочку, а потом Ай, зараза, так, поднимайся Так, давай, давай, давай, давай А, ладно, я понял нет, быстрее я его все-таки убью А жаль А, во во во, -во сейчас Ну, Джи. А, сердце просто вырвет, да? да? Да Все-таки он просто вырвет сердце Ну, выглядит эпично, это как Это как это самое Как это называется там Фаталити, во, фаталити Я пока вспоминал, уже три раза передумал Но я думаю, это зачтется такая бы красиво, это выглядит эпичненько Как бы все такое без этого никак. Так, надо сохранить. О, как близко сохранение. Значит, скоро босс. Значит, скоро босс. Мне, наверное, ниже надо. Но я сначала пройдусь туда, возьму все, потом сохранюсь. Кажется, неподалеку есть запас ресурсов. Да я уже... Да. Как бы да. Так как ты так поздно об этом сказал, если честно. Честно, я не смогу, да, принять? Я забыл, как... А, все, нашел, как принимать Все, спасибо. Да, точно, предметы не ломаются, надо не забывать об этом. Так, естественно, сохранится. А, да. Да. Ну, в принципе, нет ничего такого значительного, чтобы произошло между этими фазами. Поэтому не страшно. Так. А... О, камеру двигать. Это, конечно, хорошо, но мне нужно что? Да, мне нужно вот это. А, так как вот это мне нужно. Скачать установку после использования. При... Нет, не вот это Вот это мне нужно, да Отлично Вот, потом мы будем, что Потом мы там разберемся, что качать Это уже надо это надо смотреть с конца, если честно На это нужно немножко потратить времени И не забывать об этом, как это качать О, привет, новичок А, дожди Конечно, к вашим услугам Почему пропустилась? А, да не нужно всех этих форматов У нас редко обращают внимание на возраст и звание А, Хорошо, буду рад помочь Правильный ответ Гема, подключи ее и Таксас. А, слушаюсь Гема Гаррис Арасис, можешь зайти из тыла с помощью Сирк Скорости? А, доплата за вредность будет? Это тебе нужно обговорить с генерал-майором в фабике? Фубуки, точнее. Хорошо, я помогу. Вы двое заходите спереди. А я прикрою тыл. Наконец-то нормальная анимация подъехала. Ее так не хватало. О, вороны. Проклятие. Это вороны. Сейчас раздразнят, да, его? А, да, он на нее переключился Выложись на полную Вот так Что <соединяющие> с, с этим дроном? Он только что выдал нас иным Так бывает У <соединяющие> воронов есть право использовать дронов для трансляции Но я знаю, что ты чувствуешь Так, ладно вы ведь э, поддерживаете мои слова. Когда будем составлять рапор? Верно. Что? Ты серьезно? Арасик, тебя ждет выговор. Ну, вообще, она правильно сделала, потому что она реально вот в не сложена. Ну, так договоритесь заранее, так будет проще. И это. Ты же владеешь телекинезом, да? Сделай что-нибудь с их останками. Бля. А если появится еще урна, можешь и их уронить. А, хорошо. Раппорт, ты все равно ее ждешь? Не страшно. И не говори потом, что я не предупреждал. Так, одолжив э, усоветник в сверх скорости, вы намного быстрее. Хорошо, хорошо. Так. Воу. А шо они такие быстрые? Так, а если так? Ага. Окей. Так, я не ту способность взял, ладно. А если один? Два? Да, два. А, то есть пока я на сверх скорости. Вообще красота. А чё он так высоко-то? Теперь можно его так добить. Отлично. И G. Как я понимаю, фаталити не отнимает у меня силу. Ну, выглядит эпично. Так, теперь опять... А, способность устанавливается, я понял. Долго устанавливается, конечно. Два. Отлично. И она быстро откатывается, конечно. И G. G, G, G, G, Так. Да. Выглядит эпично. <свят> так. Должен а, даже после них с... Клерокинес выкрепляет тело, снижает эффективность вражеских враев. Ну, в этих вражеских атак. Так, у него. Слабая территория. Это его голова. Я понимаю. Хорошо. Так, ага. А, что я не могу пройти -то? Спасибо. У -у -у. Так, мне главное не профукать. Этот момент. Да, у него голова это слабый этот самый период. Но вот так и знал, что именно голова. Так, ну поехали. Подключаем суперскорость. И пока она действует, лупим его по голове. Ну, по крайней мере, пока была возможность. Отлично, голову мы сбили. Конечно, я долго ему сбивал голову, ну ничего страшного, зато я его добил. Пока что как-то все быстро и просто. Вот и все вроде. Ах, вот Марокко. Теперь мне вообще все лень. А что насчет уничтоженных дронов воронов? Намеренная вмешательство их в работу противоречит вообще-то воинскому уставу. Мы случайно приняли их за ино, их уничтожим. Такие дела. Все ясно. Ясно. Это был несчастный случай. Хотя я даже не знаю, как быть. Еще и улыбаться, я не знаю, как быть. Слушай, не заморачивайся так. Ты неплохо себя проявил. Ладно, забудем об этом. Мы сделали, что должны были. А теперь пора возвращаться в Суо. Итак, так друзей больше найду сейчас, походу. Да, стоило бы. <coughs> Слушай, Гем. Что? А, твоя нога. Ты вроде бы хромаешь. Не ранен? О, ты прав, хреново, если мы сейчас наткнемся на иных, ничем хорошим это не кончится. Я в порядке. А, раз ты хромаешь, наверное, тебе больно. Надо хотя бы оказать первую помощь. Да ты правильно. Нет, здесь опасно. Нужно уходить. Я как раз знаю подходящее место. У моей семьи от тебе есть защищенный модуль, который мы используем в качестве убежища, когда ездим в сейру. Там мы будем в безопасности, сможем о тебе пизо... позаботиться. Отлично, показывай, куда идти. Есть, высылаю координаты. А, так ты прав, это действительно близко. Гема, тебе надо будет поддержаться, пока мы туда не доберемся. А, я в порядке. Перестань, я тебя знаю. Ты всегда делаешь вид, тут ничего не случилось, даже когда с ног валишься. Ну, как блять. <как> <как> это, конечно, все очень мило. А, мы даже туда сами не пойдем, да? Это то есть вот так вот. По щелчку пальца. Хорошо, хорошо. Тайная база. Место отдыха и покоя. Надо будет сюда почаще приходить. Значит, это семейное убежище с Амирай. Да, уж намного лучше обычного. Так, а ты это самое, не засматривайся, ты тут ничего не ждешь Думаешь? О, знаю, надо рассказать о нем сета И сделать его точкой базирования взвода сета э! -э, -э. Это словно небольшая тайная база Идеально А что такое точка базирования? Это что-то вроде центра эвакуации каждого отряда Вопи их называют тайными базами, они находятся отдельно от штабов и могут быть полезны в случае непредвиденных проблем, например, в таких ситуациях, как сегодня. Ну, это да, дай-ка на твою ногу, демо. Ты совсем не в порядке, смотри сколько крови, хватит же брать из себя несгибаемого воина. Нам Направь не покажет, а? Я не специально, просто не чувствовал боли из-за адреналина. Ну да, конечно Кстати, Юита Я смотрю, ты неплохо разберешься в указании первой помощи Впечатляет В детстве у меня было много проблем со здоровьем Поэтому часто приходилось следить за ранами и травмами самому Ясно Думаю, твои родители были очень заняты Да Что мой отец, ты и сама знаешь а маму убилины, Белины, когда мне было всего 5 лет. У нас дома была, конечно, горничная, но со временем я просто привык во всем полагаться на себя. Хорошо, что ты такой самостоятельный, хотя не уверен, что из моих уст это звучит убедительно. Да, тебе бы не помешало справляться с некоторыми вещами самостоятельно, чтобы генерал-майор Фубаки мог не переживать за тебя. Генерал-майор Фубуки? А как он связан с Сараси? Я думал, это все знают. Мы с Фубуки брат и сестра. Что? Ты, мол, что сестра генерал майора Наоборот. Воперед, как он можно судить по его внешности. Я старшая сестра Фубуки. Да ну а и... У а есть потенциал. Она сможет септириона даже Септериона победить, если перестанет отлынивать от работы. Это было грубо, Гейма. Но, я просто не люблю зря тратить энергию. Итак, Может, отдохнем здесь? Даже если мы вернемся в СУ, что нас ждет? Бессмысленная бумажная работа и доставучие вороны? Кстати, она права. Всем Привет! Разве ты не дочка-врача-броницу Опи Итидзе? Капитан расис Спринг? <сínt> <сínt> Зовите меня Раси, пожалуйста. Каждый раз, когда у вас на меня одна и та же реакция. Бэ, простите, рада встрече. Я Ханаби Итидзе. В больнице занимается мой дядя, он глава нашей семьи, так что мне не приходилось с ними близко общаться Ясно, yes. ну, думаю, нам обоим не стоит особо обсуждать тему больницы и ферментаристических ферм Фирм, фирм, Ханаби, ты принесла? Да, принесла и лекарства, и пайки Неужели здешние припасы были настолько старыми? У изредочной их части давно есть экстрагодность Впрочем, отец уже давно не бывал в Сейране Так что, ну, это понятно О, не волнуйся гем лекарства и бинты, которые я использовал на тебе Не были просрочными. хе ха благодарит за помощь Похоже, вы друзья были знакомы еще до вступления в ОПЕ, да? Мои друзья детства Неудивительно, что семьи Дизы и Сумераги знакомы ну, раз уж ты пришла сюда, может, останешься и отдохнешь? О, конечно. Похоже, главное здесь Араси. А не я. Под... Так, история Фаза отдыха один. Так, ага, хорошо. На карту мира добавлено Блять, все рушится. Все рушится у меня за спиной, короче. Э -э -э, тайная база. Непредвиденное обстоятельство. И пить хочется, что-то резко в горле. Так пересохло сейчас вообще что-то прям вообще конкретно. <coughs> да что ж такое? Прям пишить прям. <coughs> О, да вот прям вот умираю, короче. <песлуж <judicial> <песлужители> <музыка> işte, вот так лучше Вернуться на тайную базу можно в любой момент Возвращение на тайную базу полностью устанавливает жизнь Вы не можете вернуться, если ваше перемещение ограничено Укрепляйте связь с союзниками, общайтесь с ним в базе и делая им подарки После каждой фазы вы отправляетесь на отдых до следующего задания Отдых всегда начинается на тайной базе И вы свободны в передвижении к следующей фазе сюжета можно перейти, проверив стол в центре в гостиной. То есть я могу сейчас сделать все, что я захочу. Вы можете выбирать боевых и резервных участников, помимо главного персонажа. На экране группы в меню в SAS вы можете выбрать способности всех участников. И если вы используете силу участника команды через SAS, будет добавлен бонус к продолжительности и скорости восстановления шкалы САС. Хорошо. Мне нравится первое ускорение. Расти выглядит совсем не такой, как по телевидению. Первое, это огонь и ускорение. Пока что все, что мне нравится. Она всегда леньца. Когда не в кадре, так что многие называют ее ленивая ара. Ленивая ара? Это идеальный подход. Как бы отдалить камеру, не очень люблю, когда прям настолько близко. Так, давайте сохранимся. Почему? Потому что сейчас мы будем изучать все, что нам теперь доступно. Да. Время пришло. Так, что это? Магазин. Давайте заглянем туда. У нас же там какие-то были предметы. Теперь предметы можно обменять. Новый товар добавлены в очередь. Так, теперь самое сложное. Дополнения указаны звездочками. Которые забирать, естественно, мы не будем. Как я понимаю. Но лучше забрать все, осмотреться, на самом деле одеться. Вот это мы забираем. Чего? Ага, забрали. Так, хорошо, это мы забрали. А, у вас будет дополнение 1 в игре, появится следующий контент. Способность и сокрушения эпизода связи. Это мы тоже забираем. Укрепление связи с компанией в дополнительном способности плюс. Для активации истории связи с компаньоном нужно выполнить следующий свой. Посмотреть до конца... Обычные истории связи, довести уровень связи с ним до 6. подарить им особый подарок, доступный через обмен для истории с двумя людьми, вы должны выполнить эти условия для обоих компаньонов. Хорошо, так, это мы пока, нет, это мы пока не забираем, чек дополнения 2 мы забираем. Обучение будет. А, у вас в дополнение два в игре по следующий контент. Способность, плюс ускорение единства, эпизода связи, плюс новые предметы в магазинах. персонажи, с которыми у вас крепкая связь будут собирать для вас предметы. персонажи, с которыми у вас уже крепкая связь будет общаться с вами на тайной базе. И новые испытания. Так, набор потом. Дополнение 3 мы тоже забираем. Чтобы посмотреть историю Карена, то есть неизвестно, нужно выполнить определенные условия. Затем открыть историю в пункте главного меню испытания. Это возможно только на тайной базе. Пройдя историю, вы сможете пересмотреть ее в любой момент. Условия для разблокировки. истории: История Карена 1 доступна автоматически. Пройдите историю 2. Игру Заюта или Кассан, История 3 победите тень на записи в задании симулятора ведения битвы видеозаписей. Посмотрите историю с 1 по 3. Хорошо. Так, что еще? Набор стражей, анимация, коллаборация с аниме, забираем. Коллаборация я люблю. Набор дополнений новобранца, хуй с ним, заберем. Набор полезных данных, заберем. Ловец снов мы забрали. Так, ну давайте, ладно, заберем все, короче. На баки мы, короче, все заберем, я что-то это самое... Так, повышение для 3 шанс выживания, это самое. Это мы, короче, все посмотрим, как это потом что используется, как это что работает. Пока все так. Костюм, бла-бла-бла. Это все мы потом будем смотреть, как что одевать, как что куда одевать и как что работает. Так, Q, да, один. Ладно, один, три. Так, новый предмет добавлены в очередь. Выбор пункта обмена в магазине позволяет обменивать собранные данные различных предметов. Некоторые предметы можно получить лишь таким образом. Есть два типа дан данные по иным. Можно получить побеждая врагов. от данные об окружении вы также найтежите в тех точках поля боя. Uh, uh -huh. То есть легкое желе я меняю, чтобы его получить на обмен. Ага. Uh -huh. В наличии требуется столько-то столько, -то, столько -то, чтобы это получить. Ага. Uh -huh. Ага, ага, ага, это чтобы все купить, это надо все достать, естественно, и иметь какую-либо связь на определенного персонажа, на кого можно одеть. Также купить, естественно, на деньги, а у меня бюджет всего 1700. Что это? Меха морков, сами меч, который Юта использовал с тех пор, как стал кадетом, созданный меч, факел... Ага, это типа экипировка, это бронька, хуёнь. То есть, а мы в четвером это, в принципе, своя команда, да? О, усиление, усиление здоровья, улучшение силы. Кстати, вот эта полезная штука, 200 стоит, ебать. То а -а -а, защита, сила, здоровье, очечки, очечки. Ну, а давайте пока купим, что вот это вот есть. Отправлено. А -а, заменить снаряжение, да. Вот. Так, э, внешность, снаряжение. Как э, это самое сделать? Меха Мурамаса. А как опять в магазин вернуться? Прости, как? Как? Что одеть? А, во! Во! А, то есть, естественно... Естественно, из дополнения я могу одеть что-то посвежее, да? Убийца Посейдона. Костиет. Редкий меч, купленный металлический шипаем, создан в честь знаменитого клинка, который был способен разрушить противника по самые кости. Если честно, мне нравится меха, потому что это такой достаточно классический самурайский меч. Это просто меч напоминает мне фейт-стейт. Uh, вот этот выглядит просто неоново, поэтому светлячок и выглядит ничего так. Костиет. Кстати, выглядит козырно. Я его пока надену. Король лев. Конечно, на 10 круче, но выглядит не очень. Но он сильнее. М -м, это же дополнение. Ну ладно, давайте оденем. Фиг с ним. А, вот, и силовой. Ух, сколько всего. Юшкин, кошкин. Так, защита, сила, сила МК-2. Шанс выживания, защита Здоровья, сила, время действия Дополнение получаем опыт вдвое Понятно Опыт, естественно пять к опыту, пять к здоровью Гарантия здоровья, благодаря которому ваше здоровье Никогда не опустится до нуля рекомендуется для новобранцев, еще не освоившихся в бою Я могу это надеть Но нет, мне нужно что? То, что я купил Это сила Сила, сила, плюс 16 Все, а третья я пока не могу надеть Тебе. Ты огонь. Ты огонь. Тебе мы дадим. А, улучшение силы. И все. Вот эти перчатки на нем классно смотрятся. Вот эти. Так, а факел. у у, -у, -у, -у, -у, -у. Нет, стоп, что за. -у -у -у. Что это такое? Вот это классно выглядит. Вот это классно выглядит. Так, о, у нее бензопилы. Выглядит не очень, вот это покраси, Вот это, конечно, лучше всего выглядит. Вот это беленький, но она вся в красном. Как можно подевать в белое? Ладно, внешность? Белый есть, кролик? О, белый. И как раз к оружию подходит. Так, у тебя перчатки белые. О, вот, вот как надо. Так, у тебя что у нас? А -а, я забыл, как у тебя оружие выглядит, если честно. Поэтому оденешься оденешься. М вот так, так мне нравится А у тебя что есть? Так, красная Прям подмечу, так, пока посмотрим с красным Вот так выглядит ничего Вот так тоже Волчий плащ, пока мне нравится Это нет Вот Офигенно Вот все, я выбрал вот так вот Алый наследник Ну все, я их всех в принципе приодел Как я хотел Как назад-то? Так, да снаряжение остается тем же. Все. Тут мы все. О, говорят, ты справишься с еще одним сильным. вот ин... теперь он выглядит классно. Так, как теперь с ними разговаривать? А, поговорить. База это как секретное убежище. Так чудесно. А можно мне оставить здесь некоторые личные вещи? Блять. История связи. Юй, ты хочешь поговорить? Ну, то есть, мы же теперь в одной команде. Хорошо, но о чем ты хочешь поговорить? Мы знаем друг друга с детства. Ты знаешь обо мне все. Ну, ты знаешь, с тех пор как мы вступили в бок мы редко виделись. Я понял, что нам стоит наверстать упущенное. Наверстать? Ну да, пожалуй. У нас не было времени просто посидеть и пообщаться. Правда? Почему бы нам не прогуляться вместе за город? Они а как особо в черном. Мне нравится. Хорошо, идем. А, то есть это сейчас я допку взял, да? Типа я сейчас буду историю с ней... А, вот оно, как интересно. М -м, давненько я вот так просто не гуляла. А это вообще красота. Так она сама, да, автоматически? Я тоже. С поступление на службу я постоянно был на заданиях. А им, кстати, идут, они так хорошо смотрятся даже вместе. Все-таки стоит иногда находить время на такие вещи. Ты чем занимался то время, как тебя призвали, и до вступления в основной отряд до Ну, когда я была в академии, я училась, тренировалась в использовании силой, и открылась, но ну, отрывалась с друзьями. Я тоже. Похоже, между призванными солдатами и добровольцами нет особой разницы. Да, в итоге мы все равно попали в одно и то же место. А что насчет остального? Как твои родители? У, у не все про замечательно. Совсем недавно присылали мне сообщение со своего свидания в честь годовщины свадьбы. Как я понимаю, историю пропускать нельзя. Они так беззаботны. Рад, что они не изменились. Сделали бы анимацию прогулки, конечно, было бы неплохо а я в последнее время ловлюсь себя на том что часто не отвечаю на звонки знаешь так приятно вот ну, так вот просто поболтать. прошло всего два года то мне кажется мы не видели друг друга намного дольше да и правда ты в порядке не ничего страшного кстати можно кое-чем тебя спросить конечно что такое ну что ты думаешь о Касаны почему ты это внезапно заговорила Касана глаза по 5 рублей. Ну это, мы же наверствуем пущено Вот я и решил спросить тебя о том, чем может занимать твои мысли. И в последнее время ты выглядишь так, словно думаешь, о окасан. Очень часто. Правда, ну, наверное, она мне и вправду интерес. В каком смысле? Ну, не знаю, как объяснить. Не могу забыть это лицо. <клёх> <клёх> Правда? <клёх> да, у него точно такое же лицо, как у девушки, которая спасла меня в детстве. Знаешь, у очень характерное лицо. И когда я встретил человека с таким же, я начал гадать, уж не родственники ли они. А, так ты поэтому. Она похожа на девушку, которая спасла тебе жизнь. Сразу так такая, у, Спокойствие. Да, именно. Именно из-за этого ты я и поступил на службу в Опи. Я хотел стать таким же, как человек, который спас мне жизнь. Она идеальный образ солдата, Опи. Ну, это не совсем, что я ожидал услышать, ну и да ладно А что именно тебя интересовало? Спрашивай, я попробую ответить да как ты сам будет жить, ничего такого. Сразу расслабиться, если хорошо. Знаешь, с тобой восхищаюсь. Эта цель была перед тобой с самого детства. И ты всю жизнь работал над ее достижением. Не, я не достойна восхищения. Ты восхищаешь куда больше. Ведь тебя призвали. Это не так. Раз меня призвали, значит, что у меня не было выбора. Кроме как поступить на службу. Ты не хотел уступать в лопию? Не, в этом дело. Просто никогда не задумывалась, чем я хочу там заниматься. Это и впрямь похоже на тебя. Тебе всегда было проще делать, чем думать. Эй, звучит как будто я глупая. Что? Не, я совсем не это имею. Ты просто больше точно надеюсь. Ну, да, это тоже плохо звучит. Даша учу. Отлично, Настя, ты хотел сказать. Ну что, возвращаемся на базу. Да, спасибо, что пригласил на прогулку. Мы так хорошо поболтали. О, да. А, мне тоже было весело. А, может, как-нибудь еще поговорим? Как я понимаю, связи у нас улучшится после этого. Звучит неплохо. Конечно, давай. Только учти, это обещание. Не забудь о нем. Не забуду. И ты не забудешь. А, ни за что не забуду А теперь давай вернемся на базу Как я понимаю, лучше между... А, оно не изменилось Все такая же веселая и энергичная Мне даже как-то стало легче на душе Значит, персонажи на всех анимациях тоже меняют свой стиль То есть они не остаются в одной и той же одежде То есть стиль полностью меняется, это хорошо А ты совсем не изменился Правда? Правда. Ну, то есть тебе до сих пор нравятся баки? Ну, я даже рада тому, что ты не изменился. Что ты остался собой. Достиг второй уровень связи с Ханами. Отлично. А, вот. При... Вот, уровень 2. При активной держите удержите С, пока вы в воздухе, чтобы создать огненный поток и навести урон врагам в большую область. Кроме того, когда вас атакуют с определенной вероятностью, появится Ханави в форме видения. Блокируя атаку и нейтрализуя урон. Так, а покажете, да, когда он нападает? Да, ни хрена себе. Так, с ними надо обязательно гулять. В фазе отдыха вы можете участвовать в ценах с союзниками. Это история связи. Они зависят от продвижения по сюжету. Есть два способа начать историю связи. Поговорить с союзниками на базе, выбрав историю связи. Или ответить на мыслиграмму союзника. Хорошо. Укрепляйте связь с союзниками через истории связи, сражаясь вместе с ними. Даря им подарки после второй фазы. После этого вы сможете повысить уровень связи Поговорить с ним на базе С ростом уровня связи с союзниками Они будут активнее поддерживать вам В том числе лечить и воскрешать А также будут добавлять новые эффекты. Вот видите, не зря, да, я поговорил с ним Я хочу узнать тебя получше, понимаешь? Так, надо ответить а, Юрий, я рад, что нам удалось поговорить Теперь чувствую себя гораздо лучше Давай иногда вместе выбираться, куда-нибудь отдыхать да, обязательно, Ханаби, я знаю, что ты любишь загружать себя работы, так что постарайся не перенапрягаться Ведь ты всегда такой добрый, спасибо, что у тебя будет, э, если у тебя будет что-то беспокоить, можешь обращаться в любое время Хорошо, что мы в одном отряде <losocur Democrat> <shan> Ты про любой друг друга? Ну да, раз мы будем сражаться вместе, это важно Так, а это что, смотреть телевизор? Ну, мне просто интересно Uh, пожалуйста, пропустить. Я не хочу долго смотреть телевизор. Какие-то новости. Это опять же таки время. Так, хорошо. А почему осталось только ханаби? То есть у меня был выбор, с кем поговорить. Ну, естественно, ханаби. Ну, ничего си... О, о, о, о, о, сидит на кухне, блядь. Ну, естественно. Юита, спасибо за то, что Подлатал гейм. Он наверняка скоро поправится. Так, ага, я помню. Они просто рассосались по разным комнатам. А, она так улыбается Ворону. Я понимаю, что это ее работа, как голова отдела по связям с общественностью. Но я все равно не могу, не смогу быть таким, как карась. А, все, то есть поговорил и типа хватит. Как-то пустенько, если честно, здесь. Ну то есть здесь как бы хоть и отдых, да, но это чисто перевалочная база, как я понимаю. База так как это секретное белье, так чудесно. А мне можно взять здесь некоторые личные вещи? Да, можно. Так, а как перейти это самое? области, вот режим нет. Как перейти еще раз предметы? У меня просто предметов, типа, да, ну, типа, да. дохера. Они, судя по всему, и на кучу разных персонажей. Типа тот же самый креатив, ягатив, желе и так далее, и тому подобное. Да. Карта мозга. У нас только единица. САС. Вот, у меня есть три способности. Это один, один, два. Ладно, это мы потом разберемся. Телевизор мы посмотрели. Теперь я могу по карте тоже, судя по всему Бегать сейчас куда я хочу Да? Нет? А, не могу То есть мне не дает бегать, хорошо Бегать по карте мне не дает Что мы еще можем? История, это фазу, которую мы прошли Это будущая фаза Это библиотека, это когда мы разговаривали Снаряжение мы посмотрели Предметы, понятно Команда, это запас А можно вот так, да мне нравится больше пирокинес. И, блин, мне нравится пирокинес и ускорение Во, Вот так Он пока мне не очень нужен Поэтому вот так Лидер, команда Не-не-не, мы не будем менять Да. А, пирокинес у меня как раз не второго уровня Что за смена атаки? А, автономный бой Все-все-все-все, я понял ну, в принципе, что мы еще не изучили. Здесь мы все посмотрели. Снаряжение мы посмотрели. Карту мозга мы посмотрели. Сейчас посмотрели. Осталось только в магазине еще полазить. Немножко. Так мы можем купить как боевое оружие, нормализация и так далее. Оружие. Потом дополнение под каждого. И внешность типа гект очков, слуковых аппаратов и так далее. Можем Продать чтобы у нас было больше денег, естественно. Всякие энциклопедии, пла-пла-пла. Обменять. Это улучшение, но у нее уже лучший стоит. Так стоит. И что-то там на персонажей. И получить. Естественно, получить мы уже все получили, чтобы потом не путаться. Все. Три, Три минутки осталось. На это будем заканчивать на сегодня. По крайней мере, в этой серии. Я точно, да, уже с ним ничего не могу. То есть я уже вот все. То есть я между сюжетами могу поговорить, судя по всему, только с одним героем. То есть мне надо будет качать каких-то двух определенных. Ну, естественно, она и она. Потому что их способности меня реально ну, как бы устраивают. Ну, на этом все. Да, серия получилась чуть-чуть короче, чем обычно. Но не хочу просто заходить далеко вперед. Лучше уж так, чем никак. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Это почитать описание Нихрена себе, сколько тут всего Мы их читать пока не будем Также можно про врагов почитать Пишите комментарии, стоит ли про них что-то читать Как они выглядят и так далее Их слабые места Испытания В испытаниях можно попытаться выполнять различные цели Открывать в или в Начинать выполнение целей Можно сразу же после их появления в списке За их выполнение вы получаете награду Учтите, некоторые цели можно выполнить Только продвигаясь по основному сюжету вот чтобы его выполнить вы увидите историю приняв награду только на тайной базе число присмотров не ограничено принять награду а давайте посмотрим история карта неизвеста содержит часть основных историй историю и касана включая финалы. вы уверен что хотите все написать блять нет потом так судя по всему чтобы что-то открыть это нужно и и много всего, чтобы посмотреть, нужно учитывая то, что сюда входит финал, я не могу это посмотреть жаль получить опыт справка, это наша тренировка, судя по всему, если я что-то забуду, это очень хорошо, тоже нам поможет, все, да, на этом точно все, враги, персонажи персонаж от меня вот этот заинтересовал а, что возможно выпадет и где часто встречается, все, я понял, это вообще неизвестно но из него нам упал анализ. И что из них падает, да? Это очень хорошо. О, мы его не видели, но о нем уже есть информация. Это хорошо. Или мы его видели, но я его как-то не запомнил. Ладно. А, это улитка какая-то огромная. Мух ни хрена себе, ноги человеческие. Посмотрите. Все. Теперь точно все. Точно. Ничего не забыл, ничего не пропустил. Все, отлично. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Всем пока-пока.